Ты знаешь, что вы знаете, да, я разогрежу, а ничем беспокоюсь только, когда две упражнения спортивно заняты. больше, приседания со, со штангой. У тебя какой-то? Ну, повысит, что-то повысит. Вот, то есть когда я приседаю, начинают болеть колени. И все, больше начинается спорта. Тебе это зачем, повысит? Я... Ну, цель какая? Ты какие цели себе ставить? для формы. Для формы для красоты тела, я правильно да, понимаю? Я да. думаю, что красота тела, она легко превращается в разных, да? Потому что чуть-чуть, ты ж видел много раз, чуть ты не так встал, чуть ты подумал, что ты можешь взять больше вес. Так, достаточно микродвижения, чтобы вылетел позвонок. То есть чуть-чуть перетрудился. Думаешь, я чуть-чуть вот сейчас больше возьму вес, и все нормально. Будет. Просто таких ребят очень много было, да, то есть пауэлитров. Покажи, пожалуйста, между есть? Вот, конечно, лопатка когда-то говорил, ты показывал сзади, что-то болит. Нет, тогда болел только один раз, потом я уже не болел. А болел после чего-то, можешь скрыть? Сарают, ходил эти, чистые просят. Поднял что-то тяжелое, да? Ну, нагрузка, да, была, сказать. Да, он после этого мне жаловался. У вас много? Да нет, четыре поросика. И все так. Куры там и у них не надо чиститься. А привычка полная нагружает, говоришь, два раза ходи, И мы же неохота. Видео может мои видео, но мы смотрели, просто, смотрели Получается, да. получается видишь, какая нагрузка. Ты парень высокий уже сколько у тебя рост. Метр ну, 65 меня, наверное. Ну, да, да, да. То есть получается, понимаешь, да? То есть вот у меня метр 76, вот 10 килограмм для меня, три 3,5 тонны Вы Да, да, да. Да, да, Вот, вот ты чуть, -чуть пониже, у тебя где-то где идет около 2,5 Представляешь? Нагрузка на весь позвоночник. Ну вот нет на поясничном отделке. Да, представляешь, такая нагрузка. Это 10 килограмм здесь, они у тебя превращаются в клуб лет 2,5 тонны. Так, еще раз так, видимо, 14 лет. Занимаешься с пауэрлифтингом. Да. Да. Да. Ну, я вижу, что ты хорошо занимаешься. Этот позвонок выйти у тебя. Право ну, ушел. У тебя долго. получается. Правый окраин у тебя перенапряжен, левый не работает. У -у -у -у. Да? А -а -а. Сам уже все знаешь. Поэтому у тебя сейчас лучше работать, если сейчас мы тебя не выпрям у тебя правая грудь будет больше, чем левая. Ну, я же говорю, то, что у тебя на эти сторону больше идет из-за Да, этого. да, и у тебя даже, когда ты тянешь, да. у тебя получается правая рука идет вперед. Да. То есть когда я левый тяну, но у меня Да, ну, да, да, да. Ну, в смысле, Меньше жим, жим делаешь. Вот здесь вылетел позвонок, поэтому у тебя было болевое ощущение. Здесь просто вылетело. Mm -hmm. Не то, что повернул, а ты вылетел. Это рвануло учет тяжелое. Весь верхний отдел ужасный. Грудное дело ужасное, поясница неплохая. Поясница выровняет. Лопатки. Левая торчит, правая. Ну ты да? Ну весь развернутый вот в эту сторону у меня, да? Мама, молодежь, что-то рано привела сюда. Ну, мне учитель, тренер сказал. А потом я начал сам просить сюда. Угу. Не Нет. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. вода. Вот так. У него сильно смещена была шея, соответственно, сейчас поставили. Сейчас нужно будет делать упражнение. У тебя еще колени болят, еще причина какая? Очень сильная плоскостопие. И вот это внутренняя, получается, берцовая мышца, которая берцовую малую и большую кость между собой скрепливает, она вот идет вот так, в глубине. То есть ее тут руками даже не достанешь, потому что она под костью. Она идет так, так, так и выходит вот сюда. А может это ты Да, очень просто. Причем очень просто и очень быстро. Всего три упражнения надо 15-20 минут в день ему удалить. Ну вот на учитель, который нас приехал, он делал вчера прошлый. Сейчас смотри. Если болезнь ощущения возникает, мы с тобой что делаем? Мы не просто напрягаемся, а мы просто начинаем глубже дышать. Хорошо? Да? Готов. Вдох. Бэх. Молчи, молодец, не сжимайся, ты мне мешаешь, выдох, молодец, все лежат, отдыхать. пока, сейчас пока кладем. Ну хорошо все слушается молодой, все хорошо идет у нас. Тебе четырнадцать, а такое ощущение, что в этом такое. Лет 40, и причем в стрессе живешь все эти сорок лет. А? Что такого? Что тебя напрягает? В чем напряжение? А? Частый 40. С кем? Ну из-за того, что я перехожу с родителями иногда. Ты считаешь, что это ну от тебя слишком много требует? Нет, из-за того, что я слишком вспыхчивый. Но ты вспыльчиваешь же тоже не просто так. Возможно, что тебе что-то не нравится, правильно? Обрати внимание, у мамы большая загрузка, правильно? А -а -а -а, мама устает, как ты считаешь? Да. Устает. Она на тебя повышает голос в тот момент, когда... Она, а она же неплохая, неплохой человек, я просто по ней вижу. Нет. Другой, другой вопрос такой, что она, скорее всего, повышает голос или там как-то нажимает на тебя тогда, когда ты что... Она переутомилась. Нет, иногда есть, то, что я что-то неправильно делаю. У нее один взгляд на эти вещи, у тебя другой абсолютно. Может быть, даже, даже ты больше знаешь, чем она в этом направлении. Ну, например, да? возьмем что-то, неважно что. И ты считаешь себя правым, поэтому ты правильно? да, правильно, начинаешь спорить. А есть смысл с ней спорить тогда, когда она переутомлена? Нет. Бесполезно. Ну, просто бесполезно. Раз. Хорошо, мы с тобой это выяснили. И, а, а тогда, когда она отдохнувшая в нормальном настроении, есть, есть смысл с ней об этом ну, подиску, не поспорить, подискутировать? Ну, есть. Есть смысл. То есть, может быть, ты ее сможешь убедить? Навряд ли. Навряд ли. Ага. Ты считаешь навряд ли. Ну, может быть, подумать над аргументами? Ну, с этим да. Может быть, поискать аргументы какие-то, как нужно с ней. Потому что, а, ну, ты же видишь, решения нет. Ну просто тупо нет решения, ну, ты, есть. ты себе трепешь нервы, ей трепешь нервы и, и прочее. Это отражается на всех. У нее детей много, плюс есть муж, которому она тоже должна уделять времени, да, то есть ей получается, а ты тут выказываешь, что она не права. Mm -hmm. да? Ну просто вот даже так со стороны просто mm -hmm. посмотрим. Хотя может быть она не права в тот момент. Может mm -hmm. быть она не права. Поэтому есть такие моменты, что просто нужно замолчать, Уйти в сторону, грубо говоря, скольжекнуть зубами, да? Mm -hmm. Вот. Но уйти от конфликта. А в тот момент, когда она в хорошем настроении, прийти и еще раз этот вопрос поднять. Вот так вот так, я считаю, такие таки такие аргументы. Ты с вами? Чтобы просто к этому вопросу не возвращаться. А таких вопросов очень много в жизни. Mm -hmm. Да? Mm -hmm. Давай попробуем к этому прийти. И у тебя просто самому будет легче, ты увидишь. У тебя быстрее дела пойдут было вниз, вниз. А теперь вверх. Толкай, толкай, толкай, толкай, толкай, толкай, толкай. Все было. Отлично, нучик. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Эх, шкинку. 14 лет уже рука не поднимается. Надорвался конкретно ты парень. Нужно ее вытянуть. спазм второй руки убрать. Не мешай. Вода. Фу. Фу. Проверим, что Все. Очень сильно напряжен. Избыток называется по-другому избыточный потенциал. И вот этот избыточный потенциал не дает тебе жить. Ты сам мне говоришь, что ты используешь с родителями. На самом деле не только с родителями. Ты всем пытаешься чего-то доказать. Да. Успешно. Успешно пытаешься доказать. В некоторых случаях да. Угу. Тебе это даёт удовольствие? Нет, я больше это Как сказать, из принципов, наверное. Понятно. Вопрос другой, что, а принципом для чего? Ну это получается уже как человек привыкает то есть доказывает свою правоту. А кому это надо? Когда ты вот эту тему отпустишь, ты не глупый парень, ты видишь, нормально? У тебя достаточно сильный потенциал. Как только ты тратишь время, как только ты перестанешь тратить время на доказательство всем, что ты – это ты, у тебя совсем по другому делу пойдет. У тебя очень много интересного появится, очень много нестандартных вещей, которые не связаны с этим городом. Более взрослые, более серьезные вещи. Вот, кто-то знаком был, я так понял, да? Ну, вот, у него тренер я... по паралектику у вас был Но ну, вот она то, что помогает от спины. Да, однозначно. Однозначно все помогает. <с Вопрос <с. такой. А, нам нужно не только мышцы расслабить, но и твое сознание. Потому что твое сознание крайне пригружено. И в данный момент твоя проблема – это не мышцы, а сознание. Когда ты лежишь, вдох должен быть такой. У тебя надувается сначала живот, потом грудь. Смотри. Вот это полный вдох. Ты дышишь вот так. Это ты работаешь максимум, у тебя на треть легких работает. Полностью легкие твои не работают. Полная работа легких вот такая. когда ты начнешь это делать, уделять этому время, вот я тебе скажу так, где-то на 50-60, вот вдох-выдох ⁇ это один цикл, на 50-60 цикле ты начнешь чувствовать, как кислород перенасищает твой организм, у тебя начнется покалывание в пальцах, здесь, в ногах, и тогда у тебя идет расслабление. Во-первых, у тебя расслабление идет вот это. Ну, то, что в тебе сейчас есть, ты перенапряжен. У тебя такое ощущение, что ты не знаешь, ты участник войны участник какого-то международного конфликта, в тебя стреляли, рядом с тобой взорвались бомбы. Вот реально твоя нервная система сейчас такая. Твоя мышечная система такая. То есть такое ощущение, что ты живешь в постоянной войне. А просто знаешь, в чем дело? Ты просто пытаешься всем что-то доказать. Как только ты сконцентрируешься на своем теле, вот на этих вещах, вот это твоя растрата, ты себя тратишь в пустую. Ты реальность себя тратишь в пустую. Как только ты сконцентрируешь на этом, у тебя пойдет мышечная масса. У тебя раскроются грудь. У тебя станет шире плечи. У тебя по-другому пойдет кровообращение, Ты станешь стоять по-другому, дышать по-другому. Ты сможешь бегать быстрее, дольше. Ты сможешь плавать под водой долго. Понимаешь? И это очень легко сделать. Все это и заложено в тебе. Просто это надо вытащить. Но пока ты решаешь свои повседневные задачи, это ты не можешь. Как только ты сделаешь их неважными, вот ты пока у тебя есть возраст, тебе позволяет, у тебя нет такой ответственности, тебе не нужно содержать нее. Это пока. Но придет время, когда ты должен будешь содержать родителей. Потому что, например, наше поколение, да, ну, плюс-минус одинаково. у нас не будет пенсии. И ты должен об этом помнить. У нас не будет пенсии, и нам содержать в нас государство не будет. И содержать нас должны дети. На тебе это будет ответственность. Поэтому, если ты, у тебя сегодня есть время, если ты сегодня себя разобьешь в этом плане, научишься контролировать свое тело, быть здоровым, быть сильным, энергичным, тогда у тебя будет финансовая способность помогать родителям. Может быть, ты еще и их научишь этому. Если они, они все-таки разрешат себе быть здоровыми, пока они себе не разрешают этого. Пока не считает, что самоуничтожение – это более важно, и это лучше, чем жизнь. полная жизнь. А вот это полноценная жизнь. Пожалуйста, научись сам и научи других. Вот это будет твоя цель по жизни. Хорошо? Да, нет, вот все. Мне очень приятно с тобой общаться. Молодец, Хорошо. Давай.